А вот сидя а? Так, у нас Динара что делает? Аппликацию делает, осенние а давай... подделки я да? Еще еще да. А, я кто я это еще еще у нас? Добавлю, какао пьет, чесиво. Дарина. Чесиво. Да, а ты еще сказал, нет, камеру не надо, пить свою какао. Какао пей, пей какао свою Аппликацию, может, аминки тоже сделаешь? Да. Сделаешь? Да, пускай она тоже несет? Чё несет? По Почёлку. Да, клисточков целый пакет я вам принесла. И да, делайте, Сколько да, надо. Ты? Я три съела. Делай. Потас Завтра потас унесем в садик. Путет, потасу потасу. Давай, засранка, какай. Маша, столько дали на воду. А ежика можно, смотри, ежика нарисовать так можно, так можно так. да. Я ежика. Давай. А его еще тоже. Знаешь, как можно? Вот я тебе сейчас покажу. Ежик, смотри, у меня сейчас вот придумала. Надо вначале, ага, умница. Дарина. И, Дарина, Дарина, не делай так. И можно вот сюда по вот смотри, вот, вот так как у ежика иголочки по так сделать, сделать и потом подрисовать ежика и все и красиво вот, будет. Вот таким вот. Да. Ага. Листочков да ну, много набрали. Красивые только. Выбирай. Да, и так мама вообще не помогает. А то у некоторых мам. Да, это раньше я делала. А теперь ты большая сама можешь делать. Ага. Да? Надо же ведь, чтобы ребенок делал, а не мама и ребенок. Да? меня а некоторые с мамой делают. Ну, пускай делают. Мама свое делает, мама вяжет. О, мама моча... Мама мочалки вяжет. У нас мочалок нет. Дарина! Дарина, не хулигань. Пошли, какао да. Потом нам покажешь, да, Динара, какую аппликацию сделаешь. Ты вначале смотри, так легче будет. Вначале убирай, обрезай эти хвостики-то на листочках, а потом клей просто. Зачем ты себе двойную работу делаешь? Вот. Вначале смотри, вот так вот. Сейчас я, тебе покажу. я поняла, все, все, все. Вот, смотри, да, поняла, да, умница. Да. Вот, это. вот, да, и все, и вот обклеивай сразу разные, разные. А! Вот. Поняла? Угу. Все, делай. А! Делай красиво. А потом подрисовать можно. Надо, Рина, я тебе дам другой листочек. У Динары не трогай. На, надо, Рина, на. Дарина, на. А Ты ей на, Дарина, на, на, вот тебе, на, листочек, делай себе, на. Да, на, и клей туда, на. На, листочке на, Дарин, вон клей у тебя есть, иди, иди. На, Динар, потом выберешь. Танки. Дарина, много не вытаскивай. Так, Плакса, перестань. Ой, Давид можешь? рисует. Дарина тоже рисует, меня... Амина клеит, Ой, все в работе, Ой, все в работе, да, да тебе камеру давай рисуй, рисуй. Я не... Мама, я тут, вот. <связываю> да, молодец. Плаксы вы все у меня умницы мои плаксы делайте, работайте. Мама, смотри, она снимает. Дарина, папа-то не видит. Не видит, что ты забираешь-то? Девочки, что делаете-то? Небо. раскидали полно, да? Ладно, тебе там тоже. Ой, какой красивый домик у вас Это я Сердечко ну, Неразноцветный, да И там мельче... какую картинку-то унесешь, Амина Оттуда? Давид, то какую тебе сделал? Покажи нам М -м -м. Ну, давай, давай, давай Листочки валяются Как будто у нас дома осенний листопад прошел Сейчас подожди, покажем Ой, это Давид сделал, да? Да. Дерево, да? Написано, написал. написал. Молодцы, мама. очень красиво. Осенняя композиция у мама. вас мама. есть. Молодцы. Слушайте. Да, да, туда, да давайте, все, работаем. Если что, это а Давид не сделал. Заколку надо. Ой, как красиво. А клеил-то кто? это а Давид. Все, Давид клеил? Какой тебя Надо подписать <coughs> Петухова Дарья, <coughs> Динара. Да. Да, фломастером подпишем. Да. Еще что будете делать? А, а дерево не хочешь, что ли, березу сделать? <coughs> так, всем привет, друзья. Ходила с утра на воду за хлебом и увидела, что там арбузы пролезли. Народ разбирает мигом. Финанка кашляет, пою лекарство. Звали мучка взяла. Игры на очки. Такие классные да? Мама, нам эквак нужно. Картошку пожарила. Давайте вначале картошку, покушайте. Ага, картошка жареная. Смотрите, какая вкусная. Суп согрела. Иди молоко попей, говорю. Купец согрела, картошку Мама, пожарила. Чуть не, чуть не вырвала, да? Ладно, давайте арбуз мне промыть надо, будет, он грязный. Ты не сможешь, не дай бог, руку порежешь. Ты что? Давай картошку поешь. что мне сейчас. Нельзя детям ножить, Я правильно? Конечно, давайте вначале покупаем. Вот. Ага. А потом будете это арбуз наяривать с гранатой, ладно? все. Давай. Потасмик, телефон. Без телефона не можем кушать? А? Мама. Мама даже Мама. не успела снять. Вам надо сразу все. Смотрите, у меня... Мама. как это. Вот так, друзья, не раздеваясь. Мама. На кухню. Руки помыла и все. Быстро, быстро. Давай картошку вначале покушать. Так, друзья. Недавно я видела лайфхак такой. Как щасить гранат. Ну, Динара, господи! Как щасить гранат по телевизору видела. И вот сейчас хочу вам про показать, прокомментировать это. А, вот видите, дольки. По этим долькам говорит. Нарезаем мы это значит. Это значит мы все нарезаем Мама. о господи ну кашляет. Ага. вот по дольчикам нарезали Сейчас. это значит хвостик мы так приподняли не, не весь не весь почему-то не весь почему-то вот опаньки смотрите какая прелесть какая красота я вот давай вот это вначале ладно что я сто штук-то... Это... Да, в тарелку. Давайте положу пока. Кушайте картошку. Мама, да. Он Динара хочет. Сейчас я это... И вот она по долечкам так хорошо чистится Мам. у нас. Вот. Подрезала дольки. Угу. Вот Мам. такой лайфхак. Лайф как говорится, гранаты чистят. Мам, я... Ну что, друзья, так, посмотрим, какой у нас Арбуз. Всему интересно. Поспел, нету? Ай, поспел, нет Хороший, нету? И так постучало, вроде глухой звук. Я его промыла, все. В теплой воде. такая Такая трусики-то подтяни то Опа! Ага, хорошо рушится. Дети уже прибегают покупать за арбузом. Ой, ну то не такой красный, конечно. Ну так, попробуем еще. Ну, сладкий, да? Кожура-то тоненькая.